Друзья, привет! Мы уже дома, мы немножко отдохнули, и теперь я могу с вами поболтать. Ну, в принципе, отдыхать особо было нечего, но перелет был такой очень специфический. Не могу сказать, что сложный, но вот очень много таких непредвиденных моментов, которые выбивали тебя из колеи. Сейчас расскажу поподробнее, да, что я имею в виду. Итак, мы выехали... В 7.30 утра нас забрал трансфер, мы успели позавтракать. Это большой плюс для нас, но большой минус, что толком никто не позавтракал, особенно Ян. Ян вообще ничего не хотел кушать, но, видно, рано для него было, потому что мы на завтрак приходили немножко позже. Дорога была пустой, поэтому мы доехали очень-очень быстро по ровной дороге, никто нас не останавливал. А, нет, вру, один раз, да. Один раз нас остановили и посмотрели наличие масок. Но мы на каждом блокпосте мы маски надевали. Поэтому посмотрели, увидели, что мы с детками, помахали нам, и все. И поехали мы дальше. Приехали в аэропорт. Нам почему-то все время кажется, что... Очень ранний трансфер, но, по сути, когда ты приезжаешь, пока вот эти вот все процедуры, прохождения в общем, пока ты багаж дашь пока паспортный контроль и так далее, вот эти вот хождения, они отнимают эти два часа. То есть, пока мы походили, там 15 минут посидели, и тут уже наш самолет. В принципе, выехали мы вовремя, хотя хотели мы трансфер перенести сначала на чуть позже, но потом в последний момент мы что-то так засомневались с Сережей и решили оставить это время, потому что на ресепшене девочка сказала. Говорит, это под вашу ответственность. Если принесете на позже, то пишите там расписку, что если вдруг вы опоздаете на самолет, то ответственности нашей нет никакой в этом. В общем, решили оставить так, как есть все. Когда мы сдавали свой багаж, мне сотрудника аэропорта, но у нас багаж принимал мужчина. Боже, я тут сижу, комаров, столько летает мужчина, а рядом с ним почему-то стояла девушка-девушка, ну лет 35, наверное, с рацией, она периодически там смотрела в компьютер к нему. И потом она обратилась ко мне и спросила, вы не беременна случайно? Я удивилась, потому что последнее время слишком часто задают этот вопрос, но уже от сотрудника аэропорта я не ожидала точно. Наверное, на мой внешний вид повлияли все дни с вкусной едой, с большим количеством фруктов и так далее но я постаралась в этот момент быстренько выпрямить спину потому что когда горблюсь у меня живот появляется еще больше и вот такое одно уточнение потому что в Инстаграм тоже мне писали что где-то кто-то видел животик у меня живот он никуда не уходил вот он у меня все равно есть и я никак от него избавиться не могу потому что есть диастаз, с диастазом нужно быть очень осторожным, определенные упражнения нужны, и по большому счету результат по сути один, да, и если вы хотите убрать диастаз, его ушивают, но прибегать к каким-то там методам пластической хирургии я не хочу, вот, и у меня такая особенность организма, если вдруг я где-то поправляюсь, то я поправляюсь только в одном месте. У меня ни попа не поправляется, ни ножки не полнеет, ни, ну, может, лицо там полнеет немного, но у меня всегда поправляется в первую очередь живот. У меня все видно на животе сразу. Я выпрямилась, говорю нет. но она так бы уточнила, и все. И больше вопросов никаких не последовало. Следующее. Мы... Когда прошли уже все вот эти вот этапы, у нас оставалось еще время. Нашли себе место, где можно посидеть, отдохнуть, и сели в ожидание нашего рейса. Пока мы сидели, отдыхали, я обратила внимание, что недалеко от нас, но, наверное, где-то через несколько сидений, а сидения сейчас перемотаны такими красными лентами, да, чтобы каждый держал дистанцию, сидела семья, муж с женой, по-моему, еще кто-то был. Достаточно взрослые такие люди. И рядом с ним шляпа лежала известного бренда. Хорошая, красивая шляпа на лето. Пришло время, объявили посадку. Мы не стали спешить, мы всегда в последних рядах идем, чтобы не толкаться, потому что все равно, даже если ты первый прибежишь, там забежишь в самолет, тебе все равно придется сидеть в душном самолете и ждать всех остальных. Поэтому мы стараемся пропустить наоборот всех вперед и уже войти в самолет ну, самыми последними, можно так сказать. И когда мы уже всех попропускали, мы подходим, даем наши паспорта, полиция на нас смотрит, и потом нам говорят, «А у вас только такая маска?» А мы стояли, у нас две черные маски, они многоразовые, мы их и здесь носим, и туда с собой брали. Мы говорим, да, это мы, а мы не можем вас пустить на борт самолета в многоразовой маске. Нужна по закону медицинская маска. Мы купили маску, вернулись, все, надели эту медицинскую маску. Хотя для меня очень странно, почему именно медицинская маска. Но мы не единственные были, которых это попросили сделать. И я с какого-то перепуга, не знаю почему. Обратив внимание уже на освободившийся зал ожидания, где сидели пассажиры нашего рейса, увидела, что на одном из сидений, где находилась вот семья, на которую я обратила внимание, осталась вот эта вот белая шляпа. Я так говорю, Сереж, кто-то шляпу забыл? Он говорит, ну да, там сидела такая пара взрослая, но если они сидели вот рядом с нами, ну, чисто логически мы подумали, что это семья с нашего рейса. Ну, скорее всего, потому что все мы как бы кучковались в одном месте. Я говорю, Сереж, я, наверное, возьму. Возьму, но вдруг человек забыл а по этому видно, что... Он дорогой, я говорю, давай я возьму и спрошу уже на борту самолета, кто оставил. Да, хорошо, бери. Ну, я хватаю эту шляпу, мы уже забегаем, можно так сказать, последний в этот самолет. И стюардесса нам улыбаясь говорит, добро пожаловать на наш борт. И я ей улыбаюсь, отвечаю, добрый день. Я вот с собой случайно шляпу взяла, кто-то, видимо, ее забыл. И мне нужно сейчас объявить, чтобы нашелся хозяин этой шляпы. Стюардесса на меня смотрит, округляет глаза и говорит, вы что, зачем вы вообще взяли незнакомую вам вещь? Переглядывается с пилотом, а пилот говорит, вы точно не знаете, чья это вещь? Я говорю, точно не знаю. А стюардесса мне опять: Зачем? Зачем вы взяли незнакомую вещь? Нельзя брать незнакомые вещи. Где бы вы что ни увидели, что кто-то что-то лежит, там кто-то остался, никогда ничего не берите. Я даже не подумала о том, что нельзя брать ничего на постороннего на борт, хотя в принципе она была права. И потом же пилот говорит: Вы знаете, что может быть в этой шляпе? Да все что угодно. И они такие между собой там что-то переговариваются, а потом она говорит: Хорошо, пойдемте со мной пройдетесь по борту самолета объявите спросите сами чья это шляпа ну и я ж такая Хо -хо", забегаю говорю ребята кто оставил шляпу отзовитесь хозяин шляпа отзовись и прохожу в одну сторону в другую тишина люди смотрят но хозяин так и не отзывается нет хозяина на борту этой шляпы, нет. Я понимаю, что я сделала большую ошибку, что мне не нужно вообще было брать эту шляпу. Лежала она там, и лежала, и бог с ней, и так бы еще и пролежала. И я с и говорю, что ну заберите, мне она не нужна, я не хочу на борт незнакомую вещь. Обывайся, обувайся. С берет эту шляпу и аккуратно... Сынок, да, я договорю. Пожалуйста. Не надо, не надо. Тердес берет эту шляпу и аккуратно выносит ее за Друзья, у меня вырывают мое оборудование. Продолжим немного позже. У нас время сейчас на футбол идти. В общем, скорее всего, что я там на футбольном поле и продолжу разговор с вами. Все, пошла я, чтобы не опоздать. Мы уже на месте. Ребята, уже тренировка началась. А так как у нас уже тепло, правда тучи, у меня тут козырное место очень классное. Сейчас я сяду там в тенечек, простелю ветровку детскую я буду там наблюдать. У них там какая-то сейчас разминка. Так, ну что, ребят, я продолжу. Долетели относительно спокойно, относительно, потому что если мы туда летели, то можно было без масок практически весь самолет снял с себя маски, а, о, то бишь, в этот бишь, раз прям проходили бишь, и смотрели знаю, и делали многим замечания, да, да, прям слушайте, приходилось слушайте, все время натягивать делаешь. на нос маску. Были в этом сложности небольшие, ну, потому что, что тяжело все-таки в маске все, все, я польят, все польят. время. Но когда ты там что-то жуешь, какую-то печенюшечку, то, конечно, ты маску опускаешь. Пали в зону турбулентности, хотя в этом направлении никогда не попадали Послушали. мы. я не знаю, это еще впервые, и всех заставили пристегнуться. И, ну, наверное, минут 10 нас трясло, неожиданно, честно Раньше. говоря. прилетели, нас... Тренер строгий. По прилету нас встретили пограничники всем померили температуру тела и дальше ну, мы пошли уже на паспортный контроль паспортный контроль нас разделили на три очереди значит первая очередь кто летел уже с тестом либо сдал его где-то в гостинице либо сдал где-то его в аэропорту вторая очередь она была самой-самой большая практически процентов 80 выстроились в эту очередь и мы в том числе нужно было закачать приложение приложение называется в дома в общем пока ты стоишь в очереди все его быстро судорожно пытались установить в итоге а и третья очередь она сначала не образовалась она образовалась уже чуть позже начиная с меня я была ее первоисточником когда подошла наша очередь, Сережа показал, что он закачал приложение, его пропускают. а у меня телефон почему-то не хотел закачивать это приложение. Ну и девушка с моим паспортом, она мне говорит, но раз вы не установили по какой-либо причине, значит, тогда мы вас передаем в отдел милиции, вас забирают, и дальше вы с вами, вернее, решают, что будут делать, как с вами поступить. Знаете, звучит немножко так устрашающе и угрожающе. И именно с такой подачей она преподнесла эту информацию. так Запугивающий такой тон. Я сказала, хорошо, вызывайте сотрудников полиции, и меня аккуратно перевели в другую сторону и сказали сейчас подождите за вами выйдут за мной никто не вышел мне сказали пройти ну в общем не сказали куда-то пройти там вас ожидают в общем я пошла по направлению куда мне указали в итоге меня встретил мужчина взрослый в форме и очень любезно мне сказал что извините, что мы вас задерживаем, я все очень быстро сейчас вам помогу оформить и сразу же вас отпущу, вам нужно будет всего лишь заполнить небольшую анкетку, и все, и вы свободны, и еще раз извините, что мы вас задерживаем, тысячу раз извинился, это было так удивительно, то есть до этого меня запугивали, тут вообще совсем лояльно. Очень простой бланк, фамилия, имя, отчество, где ты проживаешь, что ты обязуешься в течение двух недель находиться на территории своего дома, никуда не выходить, контактный телефон в случае, если тебя захотят проверить, ну и все, в принципе, и на этом все. Вот, очень все быстро. Но самое интересное началось тогда, когда мы вышли из аэропорта. Мы вызвали такси. За нами, к сожалению, тот таксист, ну, знакомый наш, недалеко от нас живет, который все время нас отвозит и забирает из наших поездок. Он не приехал, он не смог там по семейным обстоятельствам. У него большая машина, и мы там очень комфортно всегда размещались. Но ну, и тут с нашим багажом и с нашим количеством детей нам обычная машина не подходит. В общем, мы нашли... Такой небольшой микроавтобусик По отзывам он очень отвратительный Отзывы ужасные, очень грязная машина Но тем не менее Мы уже закрыли на все глаза Потому что хотели домой Да, машина действительно была грязная Но нас это нисколько не смутило Сели в машину и Сережа Сразу приходит смс С этого приложения И в смске написано Вы уже находитесь на территории своего дома Либо, либо вы еще в пути Сережа обалдел. Мы только сели в такси. И тут уже такой контроль. Ну и дальше все еще интереснее. Контроль. Каждый день, три раза в день, четыре раза в день, могут ночью тебе отправить запрос, чтобы ты себя сфотографировал вот так, потом там в профиль, в общем, чтобы было понятно, что это ты, а не фотография. Если ты хочешь куда-то выйти, ты должен смс сказать, что ты идешь гулять на расстоянии не больше, чем один километр, и по возвращению тебя снова требуют, чтобы ты сфотографировался. Чувство такое, что ты... Ах, что ты отбываешь какое-то наказание, что тебе надели электронный браслет, и, и ты какой-то там преступник реально. В общем, то, что хотела рассказать, рассказала, решать вам, что вам больше и комфортнее, и приятнее, да, либо сделать ПЦР-тест, либо закачать приложение, либо поступить таким способом, вот как я поступила, да. Мой вариант оказался, на мой взгляд, самым лучшим. Спасибо моему телефону, который не смог установить на тот момент это приложение. Вот, не задавайте мне вопрос, почему мы не сделали ПЦР-тест, мы не сделали, мы не планировали его делать, мы заранее заведомо знали, что будем находиться две недели на самоизоляции. Все, мои дорогие, максимум рассказала. Если кому-то эта информация была полезна, очень рада. Всем пока-пока. Обязательно пишите свои комментарии, ставьте пальчики вверх. Ну, кто не хочет, можете ставить вниз. Это ваше дело. Все. До скорой встречи. Скоро увидимся. Пока.